Однажды на одной из выставок я увидел двигатель, который почему-то работал без масла. Меня это как инженера заинтересовало. Стоит двигатель, демонстративно снят поддон, то есть понятно, что нет масла. Видно, как в холостую работает масляный насос. И видно, что не стучит, не клинит, не дымит. Обратив внимание, что это такое, увидел, да, обработано супротект. Посмотрев глубже, да, это трибологический состав, изобретенный нашими химиками. Но у нас на дороге лежат прочные тяжелые предметы, задев которые ты можешь там, пробить картер, лишиться масла. И тебе надо будет проехать между там, Пермью и Кировом по лесам какое-то количество километров не на веревке, а ты, залив этот состав, совершенно спокойно можешь сделать это своим ходом. Ну, вот, это так же, как страховка. Вот я использую этот состав как страховку. Супротек. Интеллектуальные смазки.